Здравствуйте, мои уважаемые друзья, в этом видеоролике я бы хотел поговорить с вами о страхе. Вообще, страх перед неудачей гарантирует обязательное потерпение неудачи. Всегда должна быть решительность и смелость, страха просто вообще не должно быть. Причина того, что люди боятся неудачи, Кроется в том, что люди не понимают истинного предназначения неудачи. Любой успех возможен только после поражения. Поражение – это неотъемлемая предпосылка успеха. Невозможно добиться успеха, не испытав поражения. За всю историю человечества никто никогда не добивался успеха, не потерпев неудач. Если человек страшится использовать свой шанс и пойти на риск поражения, то можно с уверенностью гарантировать, что его жизнь будет посредственный и полный срывов. Мы просто обязаны преодолеть страх неудачи, а для этого нужно смотреть своему страху в глаза, снова и снова преграждать ему дорогу, пока он не станет таким маленьким и незначительным, что перестанет быть препятствием на пути к успеху. Один из путей преодоления страха на поражение, на постановке целей заключается в том, чтобы эти цели записывать. Именно на бумагу. Поэтому, дорогие друзья, ставьте перед собой цели, именно те, которые вы хотите, записывайте их на бумаге и не бойтесь страха поражения. Да и вообще не бойтесь никаких страхов. Делайте то, чего именно боитесь до тех пор, пока вас не перестанет это абсолютно волновать и пока ваш страх полностью не уйдет. Вообще страх это то, что реально нас тормозит. Опасность это реальный риск. А страх это вымысел, которого на самом деле нет.